поздравить с праздником, большим еврейским праздником. Те, кто не имеет отношения к этому празднику, я буквально скажу два слова. И очень символично, что мы именно сегодня встречаемся, потому что сегодня праздника идет праздник Хануки, он уже идет пятый день. И это праздник как нельзя больше можно назвать женским праздником, потому что, как говорится в Торе, благодаря праведным женщинам Свершались все знаменитые события Торы, и это праздник света, это праздник огня, это праздник воспитания, и это праздник защиты своих идеалов. Каждый день евреи зажигают в, это, в дни этого праздника, каждый день зажигают определенный такой светильник, который называется Ханукия, и каждый день добавляется по одной свечке. Так вот, очень символично, что мы именно сегодня на пятый день, на пятую свечку с вами встречаемся, потому что на эту свечку принято детям давать деньги. Они называются хануки гелт. Детям, особенно внукам. И это те деньги, которые, которыми дети могут распоряжаться полностью, не спрашивая разрешения родителей. И вот здесь вот кроется наша с вами женская Тайна воспитания детей, умение научить детей распоряжаться своими деньгами, чтобы они потом могли в дальнейшем стать успешными, финансово успешными. Я надеюсь, что... Вы поделитесь с детьми, дадите им такую радость денежную и в то же время научите их так, чтобы эти деньги не растрынкать за одну секунду, потому что бывает так, что мама дала, папа дал, бабушка дала, и у ребенок с целым состоянием, которым не знает, как распорядиться. Вы, наверное, знаете, что есть такая статистика, люди, которые выигрывают миллионы в лотерею, как правило, остаются нищими, они не, умеют, не могут справиться с тем наплывом денег, которые у них есть. И я вам желаю денежной хануки. Все, Танюша, я вам уступаю место. У нас тут некоторые девочки мне звонили, что кто-то еще в маршрутке, кто-то добегает, кто-то надевает наушники. Ну, будем начинать, а потом уже продолжим со всеми. Все, Танюша, вам слово. Так, включаю микрофон, спасибо большое за такой экскурс, и на самом деле вот те дни, в которые мы с вами делаем то, что мы сейчас делаем, это просто супер, ну мы же специально все подстроили, правда? Да, действительно. И э, вообще очень здорово и очень полезно. Мы сегодня будем продолжать говорить о планировании. На прошлом занятии мы уже начали. Я пересмотрела э, те э, домашние задания, кто мне прислал. У меня только осталось Ольга Самцова не проверила там сразу же несколько заданий. Я отложила их на десерт. Девочкам, кто прислал, я уже ответы написала, отправила. И вот очень здорово работать с форматом домашних заданий, потому что, поскольку это не живой тренинг, я вас не вижу, я не могу у вас напрямую что-то спросить, проверять домашние задания, я нахожу некоторые полезные вещи, которые мы не упомянули в наших вебинарах и отдельно хочу остановиться на расхитителе денег, который очень часто женщины с ним сталкиваются и не только женщины. Это неумение сказать нет, когда мы по каким-то нашим внутренним психологическим причинам не можем ответить отказом. И на этом мы можем терять не только деньги, но и силы, наши эмоциональные силы, здоровье наше, наше время. И вот эти потери вообще в психологии техника отказа, если для вас вот это актуально, вы просто можете гуглить, искать информацию техника отказа, как сказать «нет». Это те ключевые фразы, по которым вы точно найдете методику, потому что действительно есть методика, как научиться отказывать. Скажу вскользь, и потом будем уже говорить с вами, разверну презентацию, будем говорить уже по сути, но скажу вскользь, когда вы отказываете, вы просто скажете нет, не поясняя причины. Это э, самая простая техника отказа сказать нет, не поясняя причины. Э, почему так? Э, если вы просто сказали нет, это, ну, как открытые-закрытые вопросы, также открытые-закрытые ответы. Да, вы сказали нет, ну, все, ну, нет. Э, если вы говорите нет, ну, потому что... Вы же в этот момент оправдываетесь перед собой, не перед тем человеком, которому вы отказываете. Вы себя убеждаете, почему вы говорите нет. И э, люди, которые к вам искренне относятся, ну, они могут это принять, э, но в нашем окружении бывают люди-манипуляторы, которые пользуются, могут пользоваться вашей слабостью, и для них это будет та зацепка, которая позволит найти точечку, на которую у вас нажать, вот та волшебная кнопочка, которая вам не даст возможность отказаться. Но это один из способов. Способов много, это все отрабатывается, на практике это все получается. Поверьте, иногда бывает трудно сказать нет, но потом через время люди... Ну, у меня была моя ситуация на работе, когда у меня просили кредиты, и я рассчитывая, понимая, что люди не могут погасить, и не желая загонять их еще больше долги говорила нет, очень сильно обижались, э, говорили, что я не хочу помочь, что-то еще. Проходило время, полгода, год, приходили, благодарили, говорили, да, спасибо, теперь мы видим, что тогда нам не надо было это делать. Э, поэтому э, всегда ситуацию оцениваете самостоятельно, но действительно неумение сказать нет может изрядно вредить в разных отношениях, не только в деньгах, но и в деньгах тоже. Хорошо. Мы теперь можем переходить к теме нашего сегодняшнего четвертого занятия. Мы сегодня с вами продолжаем говорить о целях. Так, сейчас я разверну. Но у меня пропала абсолютно... А, подождите, вот, демонстрация экрана. Видите, я за две недели так хорошо отдохнула, что я уже забыла, как мне надо развернуть презентацию. Ну, извините уже. Так, разворачиваем. Ага, все нормально, экран видно, да? Сейчас я верну себе назад чат, чтобы я могла... Стоять. Мы его сейчас отодвинем вот сюда. Ага, все, отлично. Чат перед глазами. Итак, мы с вами говорим о структуре достижения цели. Третье задание и те таблички с целями, которые я видела, прекрасно вы справились кое-где я свои комментарии оставила уже ответила отправила меня радует что вы выбирали цели и краткосрочные которые вот уже почти достижимы на которых меньше времени надо и более долгосрочные и сегодня мы с вами поговорим о том как же ну, написать так красиво это Половина дела, а еще половина дела реализовать, так чтобы эти цели не просто были красиво написаны на бумаге, действительно вы достигли то, что вы себе запланировали. И мы посмотрим с вами, какие вещи могут повлиять на достижение нашей цели. На цель влияют убеждения, именно с них мы и начинали с вами. И убеждения, как вы помните, у вас есть основанные на вашем собственном опыте и те убеждения, которые вам достались от авторитетных людей. В том числе это могут быть и книги, это могут быть родственники, это могут быть какие-то значимые личности, ну, то, что вы разделяете убеждения. Но на достижение цели также очень влияют ценности. Ценности — это то, что для нас представляет, это наш фундамент, на который мы опираемся. И на самом деле ученые исследовали для абсолютно всех стран мира, были исследования в разных-разных разных странах, примерно выделено 145 общих ценностей, которые характерны абсолютно для разных стран и разных континентов. Ну, к примеру, ценность сон, это будет характерно для жителей всей планеты. Чистая вода, воздух, право на самореализацию, право на социализацию и так далее. Вот этих ценностей очень много. И конфликты, если говорить о, к примеру, ненасильственной коммуникации, это тоже отдельный раздел в психологии, то рекомендую почитать книга «Маршал Розенберг. Язык любви» называется. Он как раз основоположник этой технологии ненасильственной коммуникации. Так вот он говорит о том, что ценности есть общие, отличаются только стратегии. И ценность жить в мире может быть для абсолютно разных людей с разной стратегией. Кто-то пацифисты, кто-то для того, чтобы быть в мире действует одним способом, кто-то может брать оружие в руки и действовать другим способом. Хотя базовая ценность жить в мире будет одинаковой для тех и для других, для других людей. И вот конфликт возникает в тот момент, когда на этапе стратегии, но не на этапе ценности. И понимание ценности, те ценности, которые достигает и ищет другой человек, дает возможность разбирать конфликты и находить общие точки соприкосновения как же ценности влияют на то как мы достигаем нашу цель есть ценности общественные да? общественные мы живем в обществе мы придерживаемся каких-то и моральных ценностей и материальных ценностей в том числе да и в разных обществах они могут быть разные, и они по-разному будут влиять на ваши цели в том числе. Ценности могут быть групповые, к примеру, коллектив на работе. Кто работает в больших корпорациях, либо в маленьком бизнесе, наверняка вы вспомните, какие есть групповые ценности, которые направляют для достижения общего результата, когда вы находитесь в коллективе. Ценности семейные, правда? Для кого-то в семье ценность важна, чтобы все были покормлены, обуты, одеты, чтобы в доме было свежий, своевременный ремонт, и эта ценность, и на это в этой семье тратятся финансовые ресурсы, тратятся деньги. Для кого-то ценность — это путешествие, дома может быть ремонта, может быть и, не, и нет ремонта, но люди вдохновляются и радуются, когда они путешествуют, и, соответственно, на что тратятся финансовые ресурсы? Правда, на то, чтобы путешествовать и так далее. Кому-то важно обучение, это ценности, на это уходят ресурсы и так далее. Ну и, конечно же, ценности могут быть личные, которые вас мотивируют на достижение той или иной цели. И вот в момент, когда вы расставляете приоритеты, как раз вот здесь, рука об руку, идут ценности, как вы это чувствуете, и распределение приоритета. Потому что тот человек, для которого ценность – это быть сытым, быть э, не только сытым само, само, ну, самой э, или самому, но и накормить окружение, накормить семью. Да? Вспоминаем наших бабушек, э, которые, когда ты приходишь в гости бабушка, давай ты попьешь чаечку, Пока ты пьешь чай, тебе еще бутерброд, котлетка какая-то, еще что-то. И для бабушки, ну, у меня такая была бабушка, две бабушки. И это была ценность, чтобы позаботиться, проявить свою заботу. И это выражалось таким образом. И когда мы говорим о тех целях, которые мы перед собой ставим, то, конечно же, тоже нужно учитывать те ценности, которые у нас есть. Когда мы ставим действительно на женских плечах, лежит еще и забота о семье, о домашнем очаге, Но ну, мы сейчас говорим, правда, о более широком понятии домашний очаг, когда нужно позаботиться о детях, когда нужно позаботиться о своем муже, и вот здесь тоже очень важно, что чтобы ценности внутри семьи, чтобы мои личные ценности тоже совпадали с ценностями э, других членов семьи. И э, это нужно проговаривать. Меня очень порадовало, э, когда я проверяла домашнее задание, что, э, выполняя задание, вы проговаривали вместе с э, супругами, вместе с детьми, доносили до них это. И это действительно очень здорово, когда вы можете э, друг с другом поговорить, поделиться, найти вот общие точки соприкосновения. И как раз через ценности, прояснив ценности внутри себя сначала, потом внутри семьи, к чему семья идет, какое важное направление. Это уже стратегическое планирование, это большая работа, но это очень здорово. Потому что когда мы это все проясняем, когда мы ясно видим, к чему нам нужно двигаться, какая наша цель, все остальное – это технические моменты. Целую, ну, большой блок сегодня – это как раз будет именно технология, как работать уже с целями, запланированными. На прошлом занятии мы говорили о том, как их напланировать, да, метод SMART, техника достижения результата. А сегодня мы будем говорить о более технических моментах, как же повседневно это теперь реализовывать, чтобы это вышло в определенный результат. Но есть еще один важный момент, на который нужно обратить внимание. Вот я вас сейчас хочу спросить. Приходилось ли кому-то из вас а, сталкиваться с ситуацией, когда а, вы вдохновились, вы запланировали, вы понимаете, что вот кру круто, вы этого хотите, проходит там 3-4-5 дней, и потом только. Все, силы закончились, уже э, что-то начали делать, это все отложили, уже загорелись чем-то другим, взялись за другое, и, э, и там осталось незаконченное, и здесь осталось незаконченное. И вы смотрите, потом читайте там, книги или статьи о том, как гуру планирования пишут, нужно запланировать и достигать какими-то способами, вы понимаете что-то со мной не так, у меня не получается, у меня не работает. Вот кто с этим сталкивался? Отзовитесь, если у кого-то... Ну, это просто... Я сейчас про себя рассказываю, как у меня было несколько лет назад. Если тоже с этим сталкивались, но может быть и другая крайность, когда... Ну, не то чтобы крайность, другой вариант, когда вы себе четко запланировали, вы четко следуете, если вот так, то значит так, пока вы это не закончили, пока вы это не сделали, вы не отвлекаетесь ни на что другое, вы четко идете по плану, выполнили, я молодец, у меня все хорошо, взялись за следующее. Вот если в вашей жизни происходит вариант схватились, отложили, снова взялись, поставьте единичку, если взяли, закончили, Поставьте, напишите двоечку, и я буду понимать соотношение. И сейчас расскажу, почему так. Единичка. Скорее, один, чем два. Ну.. Действительно, в реалиях 100% на один или 100% на два не будет, будет что-то усредненное, но мы берем так, вот чаще вот так или чаще вот так. Угу. Хорошо, почему об этом говорю? А у Карла Юнга в его работе психологические типы, я нашла очень важный момент, и вот от него мы и будем сейчас плясать: врожденная склонность к стабильности и переменчивости это наиболее значимая из всех рожденных свойств человека. То есть внутренний ваш ритм, с которым вы движетесь по жизни, он напрямую зависит от того, как у вас ваша врожденная склонность к стабильности либо к переменчивости. И вот эта врожденная склонность, она будет абсолютно влиять на то, как вы достигаете цели как вы планируете. И именно это нужно обязательно учитывать для составления своих планов и для достижения, для постановки задач перед собой. Почему? На графике вы видите нижняя часть, да, там, где написано рационал, голубая полосочка идет. Рационал ⁇ это тот, кто четко ставит перед собой цель, движется к, его, к ее достижению. Рационалу нужно какое-то время, чтобы разогнаться, потом он выходит на вот эта плата и методично совершает какие-то действия для достижения своей цели, и потом идет спад. Либо просто завершается задача, и уже ничего делать не нужно, задача завершена, и можно браться за следующую. И это именно э, вот стандартный тайм-менеджмент, о котором все говорят, он заточен четко под рационалов, потому что там есть понятие, Запланировали, достигли, поставили отметку о выполненной задаче, беремся за следующее. Что же делать людям, таким как я, которые могут э, вести 3-5 проектов одновременно, но совершенно не могут сфокусироваться на каком-то одном? Это иррационалы или хаотики. Тоже, если захотите побольше почитать информацию, гуглите хаотики, рационалы или рационалы-иррационалы и найдете есть и научные исследования на эту тему, есть и статьи интересные, которые объясняют подробно. У иррационалов происходит скачками активность, это даже чувствуется на уровне физического ощущения. Начинается волна, я понимаю, что у меня много энергии, я могу за один день сделать то, что я две недели не могла сделать, у меня за один день все получается. И потом я проваливаю, вот я выскочила на этот пик, и потом я проваливаюсь, и еще неделя или две вообще не подходите и ко мне не прикасайтесь. Если я распланировала, по стандартному тайм-менеджменту, что я должна каждый день одинаковое количество задач выполнять, но у меня абсолютно нет на это энергии, сил, которые давали бы мне возможность это делать, мои цели достигаться не будут. Если я понимаю, что я как истинный хаотик, ну тоже чистых хаотиков и чистых рационалов редко бывают, бывает только вот комбинация, вы смотрите еще по состоянию здоровья, время года на меня тоже очень сильно влияет, есть такое влияние, но я знаю, что у меня есть пики активности и спады активности, и тогда при планировании я обязательно учитываю, что когда я по своему самочувствию ощущаю, что у меня начинается подниматься волна, и я готова на пик активности, у меня под рукой должны быть какие-то планы, которые, ага, я сделала вот это, вот это у меня сила, сейчас я еще и, и вот это из списка, и вот это, и вот это сделаю. И я налегке это делаю. И я оставляю себе свободные окна когда я чувствую что у меня идет спад спад вот этой волны активности я оставляю для себя возможность полежать на дне отлежаться и потом когда я буду чувствовать снова силы на какой-то рывок, большие какие-то вещи, которые требуют энергозатратные, я планирую на пике, я стараюсь соотносить большие задачи и пики. Но, конечно же, это не отменяет абсолютно рутинного списка задач, которые нужно делать все равно, ну, но какие-то вот крупные такие энергозатратные вещи я учитываю просто вот эти пики. Для чего это делается? Во-первых, если у вас просто нет сил, вы все равно это не сделаете, но когда мы запланировали, особенно если еще есть комплекс отличницы, я же это запланировала, я же должна это сделать, Неважно, что у меня нет сил, а кого это интересует, я должна это сделать, я это делаю, я это делаю в цепи в зубы, чем потом это все заканчивается, правда? знакомая ситуация, да, когда а, ты выкладываешься, ты, и, и организм все равно потом заберет, правда? Правда. А, поэтому обращать внимание, когда мы ставим перед собой цели, для начала, вот почему я говорю про ясность, сначала в себе. Когда я понимаю, какая я, когда я понимаю, когда мне хорошо, когда мне нехорошо, а, как я могу, как я не могу, вот это исследование себя в первую очередь дает мне возможность понимать, найти в себе точки опоры. На что я могу опереться, на что я не могу опереться, значит, мне там надо ну, костылик подмастить, который поможет мне не упасть. Ну или там пуфик из соломки, как вам больше нравятся ваши метафоры. Важно это просто понимать и обязательно вот эти моменты учитывать при планировании. Потому что иначе, если вот не учитывать свои внутренние ритмы, вы рационал или вы хаотик, и... Вы взяли не ту систему планирования, у вас не будет получаться, вы будете про себя что говорить? Ну, да, что-нибудь не очень хорошее. Итак, как достигают цели рационалы? Рационалы обладают довольно стабильным настроением, оно редко меняется, и если оно и меняется, то на это могут повлиять какие-то внешние причины. У иррационалов, у хаотиков настроение может поменяться мгновенно, причем как от внутреннего, так и от внешнего импульса. И заранее намеченные планы могут стать абсолютно неактуальны за каких-то 5-10 минут. Настроение поменялось, планы поменялись. Ну, Я люблю выражение, я женщина правильная, я сама свои правила создаю, я сама свои правила отменяю. Вот да, бывает такое. Рационалам нужно сконцентрироваться на том деле, которое они будут делать. То есть они отодвинут все в стороны, они глубоко вникнут. Они быстро не могут вникнуть, им надо время плавно войти в этот процесс. Они должны еще знать, что у них все распланировано, и тогда им комфортно. Любая смена какого-то запланированного, даже если еще две недели до того, что вы напланировали, у вас что-то меняется, вас это уже начинает напрягать, вы уже начинаете нервничать. Вот рационалы не любят менять свои планы. И рационалы хаотики, они же прекрасно, легко могут менять планы на ходу. Для них это нормально, для них это комфортно. Они могут переключаться с одного дела на другое, я могу делать одно, тут же параллельно что-то еще. Но молодые мамы все чуть-чуть хаотики, потому что кастрюлька, ребенок на руках, рукой что-то в кастрюльке размешиваешь, тут еще в телефоне разговариваешь с мамой или с подружкой, и это все одновременно. Вот женщины все чуть-чуть хаотики. Но э, хаотик может работать в режиме переключения. Я для себя нашла формулу, понимая вот свою эту особенность, я нашла формулу, что мне надо вести несколько проектов. Я переключаюсь между проектами, они мне не надоедают. Я здесь вот это, потом знаю, что у меня еще вот это, и мне все время интересно. Потому что я понимаю, что если что-то одно, то я начинаю тут же покрываться плесенью, меня это расстраивает, и у меня тогда вообще все силы уходят абсолютно. Когда у меня несколько проектов, такое ощущение, что я от них еще и подзаряжаюсь. И у рационала в работоспособность ровная, длительная – это марафонцы. Они могут достаточно долго заниматься одним и тем же. Они разгоняются не быстро, как и люди, которые бегут марафон, там нельзя быстро, резко стартовать. Там надо постепенно набирать обороты, понимая, что ты будешь долго бежать и долго свои силы рассчитывать надолго. Но они могут потом много часов работать без перерыва. Хаотики – это стайры. Они разгоняются очень быстро, но очень быстро на короткой дистанции они уже прибегают, они не могут бежать много километров. В жизни это проявляется в том, что теряется интерес, и становится неинтересно, дело отбрасывается, и больше ты уже этим не занимаешься. Иногда возвращаешься, но чаще всего остаются недоделанные хвосты, а они тоже на себя тянут энергию. Что же делать? Как учитывать ошибки при планировании? Нас интересует все-таки в контексте планирования, как э, свои э, какие-то, может быть, недостатки или не самые лучшие стороны сделать лучшей стороной и научиться этим пользоваться. Ошибка рационалов это э, когда э, хаотик планирует по максимальной производительности, то есть он думает, что я буду работать с 9 до 6, не учитывая, что в этот промежуток времени настроение может скачкообразно меняться. Нужно учитывать, понимать свой ритм. Корректное решение планировать с учетом пиков и провалов трудоспособности или работоспособности. Почему? Но тут надо наблюдать однозначно это интересный процесс, потому что мы исследуем себя, и в то же время можно для себя систему, внутреннюю систему знаков, как я чувствую, что я на пике, как я чувствую, что я начинаю проваливаться. Это все не за один день происходит, но тем не менее, когда вы на это начинаете обращать внимание, то, конечно же, вы начинаете уже понимать себя, как лучше это запланировать и как лучше это сделать. Иррационалы делают попытку управлять своим настроением. Это делать нужно, то есть проваливаться совсем, когда тебя вот болтает из стороны в сторону, это нехорошо. Работать над своим настроением нужно, но нужно помнить о том, что нужно исследовать настроение. Если я сегодня, ну вот я встала с левой ноги, а не с правой ноги, то я знаю, что когда я встала с левой ноги, мне нужно заниматься вот этим я буду это делать, и хорошо. Я не буду идти наперекор своему внутреннему состоянию, правда? И этим просто нужно пользоваться. Иррационалы не замечают конец пика своей работоспособности. Вот как на графике вспоминаем, да, вот, вот эти пики, которые идут. И пик работоспособности прошел, наша энергия начинает идти на спад, а мы продолжаем делать то, что мы себе запланировали. И уже чувствую, что э, ты э, плавно себя ощущаешь лошадкой, причем не та, которая, ой, лошадка побежала, а та, которая тянет на себе что-то. Мы говорим, ну мы же хорошие девочки, мы же послушные девочки, мы же должны, я должна прийти вечером после работы и вымыть полы, потому что моей семье... Спросите у своей семьи, это именно так? им нужна рядом хорошая мама в хорошем настроении или мама, у которой чистый пол. Я не говорю о том, что пол не должен быть чистым. Нет. Но зачастую наше внутреннее, то, что мы себе напридумывали, оно отражается и потом на нашем состоянии здоровья. Мы заботимся о себе, мы об этом не забываем. И вот нужно отслеживать внутри себя и состояние, сколько у нас сил, может быть, действительно нужно сделать вот сейчас перерыв, полежать 15 минут и потом взять и сделать то, что и, и действительно это все получится э, сделать. Но и научиться еще переключаться. Меня, например, очень сильно э, спасает ситуация, когда у меня... На свободном Мы сейчас еще поговорим о методиках, как планы вести. И а, одно, то, что я выбрала для себя, как хаотик, а, у меня есть список дел на выбор. И я оцениваю свое состояние сейчас, и сколько у меня силы, какое у меня настроение, на что у меня есть вдохновение. У меня есть, я могу из списка выбрать сразу же, но этот список у меня написал заранее. Потому что если у меня вдруг начинается пик работоспособности, я готова все, но я не знаю, за что взяться, и я трачу время, которое могла бы использовать более ну, продуктивно, более эффективно, то, конечно же, список лучше написать заранее, потом просто из этого списка выбрать, что я могу сейчас сделать, а что я, например, отложу на то время, когда у меня на это будут силы. Ну и, конечно же, одна из ошибок иррационалов – это отказ от какой-то другой деятельности, заставляя себя делать то, что ну, либо запланировано, либо, либо выбрано заранее. И попытки сконцентрироваться, они у вас отнимут еще больше сил, особенно если вы начинаете вы идете на спаде энергии и вот попытка сконцентрироваться она требует дополнительное это будет энергозатратно у вас и так уже сил становится все меньше а вы на это тратите а, переключайтесь это хорошо это здорово работает это достаточно просто но это очень хорошо работает именно для иррационалов для тех кто не могут до... в то же время, Рационалы, которые идут по прямой, но повторюсь еще раз, классика тайм-менеджмента она написана под рационалом. Я очень долго, пока мне не попалась, вот нет, не так, не пока не попалась информация, вообще на самом деле года 3-4 про хаотиков и рационалов я нашла статью. Хотя на этот момент интуитивно я уже на это вышла, я потом сама уже это поняла, а потом думаю, о, ученые объяснили то, что я уже своим лбом прошила. У меня много лет было ощущение, когда я исследовала тему достижения целей, со мной что-то не так. У всех все получается, а у меня не получается. Я все время была уверена, что это что-то во мне нету. Нет, оказалось просто, хаотик не вписывается в стандартный тайм-менеджмент. Ну, научившись уже это делать, а тут раз, и ученые, оказывается, это все сделали. Когда хаотики планируют, так, что это у нас сделал компьютер? Хм. Ладно. Когда хаотики планируют равномерные последовательные действия, это может не работать, просто выделите достаточное временное пространство для маневра задач по настроению. Это примерно то, о чем я сейчас говорила. Планирование жестких привязок какой-то конкретной работы к какому-то определенному времени это работает, вот мы когда на третьем занятии с вами о целях говорили, да, мы говорили, что цель достижима до какого-то времени. Да, это действительно нужно делать, но на коротких задачах хаотикам нужно... Да, я вижу, что на экране появилось, но я решила, что это, наверное, я куда-то не туда попала пальцем. Такое может быть. Это минимизация жестких привязок на коротких задачах. Большую цель, мы фокусируем время, мы потом все равно еще возвращаемся и перепроверяем это. Но на коротких задачах, на повседневных задачах этих жестких привязок нужно избегать. Если вы хаотик, не нужно пытаться быть рационалом, просто мы говорим о том, что ну, поисследуйте себя, проясните это для себя. И, конечно же, если вы берете на себя рационально, это в бизнесе, в работе это очень заметно, и тогда у вас происходит выгорание. Делегируйте. Там, где нужно, нужен рациональный подход, у вас это не получается, делегируйте, причем делегировать можно как внутри семьи, так и в своем бизнесе, если вы ведете бизнес. Когда вы наемный работник, тут, конечно, немножко сложнее, но всегда можно поговорить с руководством и объяснить свою эффективность, и если у вас есть взаимопонимание, вы можете это пояснить то, конечно же, тогда будет все намного легче. Есть ли какие-то вопросы по вот этому блоку? Опять, вот смотрите, насколько психология переплетается с той нашей работой, которую мы с вами делаем. Да, вроде бы мы про деньги, про финансы, но это все настолько плотный клубок закрученный, что без этого достаточно сложно разобраться. Есть ли какие-то вопросы по вот этим моментам? Нету, Вижу, э, <свечки> девочки кивают. А, э, хорошо, тогда я вас спрошу, вот, кто ощущал внутри себя, что со мной что-то не так. Сейчас э, узнал о том, что он хаотик, и просто успокоился и сказал, о, я, я нормальная, со мной все хорошо, я просто не знала, как это называется. Но если у вас так получилось, можете поставить плюсик. потому что вот Несколько лет для меня это было очень актуально, и теперь я стараюсь людям об этом говорить, потому что я понимаю, что может быть кто-то еще об этом не знает, а думает, что что-то внутри себя не так происходит. Угу. Ну, теперь давайте у нас еще... Ага, гремучая смесь и того и другого. Но, Екатерина, тут только переключаться и уметь управлять, знать, на какой передаче, на первой, на второй, на пятой вам нужно двигаться для достижения каких-то ваших результатов, и будет все замечательно. Итак, мы с вами теперь у нас есть 20 минут на блок, который касается, как же можно планировать и планировать именно задачи. Большие цели – это методика SMART, это то, о чем мы говорили на предыдущем задании. А вот сейчас я хочу, я выбрала несколько вариантов расскажу про каждый из них, и для вашего повседневного планирования вы можете... Ну, у меня на самом деле микс, у меня какой-то одной методики нет, я э, изучаю разные методики, выбираю, адаптирую под себя то, что мне удобно, причем на некоторых этапах у меня может быть одна методика, на других этапах другая методика, и это все прекрасно срабатывает. Итак. Методика, которая образно называется «Песчинка, камень, гора», хорошо помогает на том этапе, когда у вас написано, к примеру, 100 мечт. А у кого 100 мечт получилось написать? Вот сразу сели и 100 написали, когда мы на прошлом занятии говорили. Напишите, у кого получилось. Или напишите тогда цифру, сколько мечт написали. Получилось. У Елены получилось. Хорошо. Все 100? Угу. Ну, замечательно. А у кого 100 не... О, больше получилось? Супер, отлично. Вот представьте, вы сели, написали больше 100 каких-то своих мечт, которые вот-вот э, уже готовы стать целями. Дальше вы можете их распределить по уровню сложности. С этой методикой можно ее использовать, когда вы делаете долгосрочное планирование. К примеру, сейчас декабрь, хорошо планировать следующий год. В то же время этой методикой можно пользоваться как на каждый день, так и на неделю. Ну, идеально это для недели работает. Вы выбираете песчинки, это какие-то мелкие задачи, которые вы можете условно сделать меньше, чем за два часа, либо там вообще минимум усилий. Позвонить кому-то, сделать какое-то мелкое задание, какую-то работу, переадресовать кому-то. Вот вы отмечаете во всем списке, который у вас написан, песчинки Можно просто буковкой «П» отмечать или придумайте, тут уже творческий процесс, придумайте свою систему. Либо цвет, либо знаки какие-то, с этим просто очень интересно работать. Камни – это те задачи, на выполнение которых у вас может уйти от двух часов до одного дня. То есть это что-то больше. это куда-то там заехать надо, потратить время. Или это надо сделать какую-то работу, вы работаете там, допустим, в компьютере, и это не просто, вот ответить на письмо в электронке или в мессенджере, это песчинка. Подобрать информацию, сделать отчет, например, это камень и гора. Это более сложные проекты, которые требуют каких-то последовательных действий. Как правило, гора состоит из чего? Из камней и из песчинок. И э, вот вы написали ваши 100 мечт. Наверняка вы обратили внимание, что есть какие-то э, мечты, которых можно сгруппировать вместе, правда? Это гора. Вы можете разгруппировать гора, песчинка, камень. Почему? Потому что вы тогда понимаете, что совершенно по-разному нужно подходить, ну, и время резервировать, и по-разному подходить к выполнению заданий, когда это песчинка, а когда это гора. Дальше, следующая методика. Это по приоритетам. Когда вы ваш список дел, список задач разделяете на три категории. Категория А – это самое важное. Как правило, многие планировщики, достигаторы рекомендуют утро начинать с одного важного дела, которое надо сделать в первую очередь. Почему? Пока у вас есть на это силы, энергия. Вы делаете в первую очередь что-то самое важное, потому что если мы начинаем размениваться на, ну, на какую-то ерунду, Потом уже силы потрачены и на важное сил не остается. И вы весь список задач, э, список дел своих, разделяете на три категории. Самое важное что-то достаточно важное, и менее важное то, что можно либо отложить, либо делегировать кому-то. Вот этот способ, такой метод работы с целями очень хорошо помогает работать в бизнесе, когда у вас есть несколько направлений, и они могут быть все равнозначны, и тогда вы выбираете самое важное, что нужно сделать, важное, что нужно не упустить, и менее важное, что можно делегировать кому-то, кто сделает это вместо вас. Формула создания привычки, когда мы говорим о достижении цели, нам очень важно, и мы говорили с вами о полезных финансовых привычках, иногда приходится длительно каждый день повторять что-то одно и то же для того, чтобы это закрепилось и стало привычкой. Это формула создания привычки Идхака Пентасевича, я когда была у него на тренинге, взяла у него эту идею, она суперская, она действительно работает. Как работает формула создания привычки? Минимум 100%, максимум, вы прописываете для себя привычку, которую хотите достигать и ставите перед собой цель. К примеру, у меня была привычка отработать навык написания статей. Мне это нужно для работы, я пользуюсь этим инструментом. Я себе поставила задачу, что 21 день, каждый день на 100% я пишу два абзаца текста. Я тренируюсь писать. Минимум – это один абзац, максимум – это полная страница текста. <coughs> Эта формула прекрасно работает для таких хаотиков, как я, потому что... Если я себе поставлю задачу писать каждый день, 21 день, два абзаца текста, у меня силы закончатся, помним, да, про то, что длинно, одинаково, ровно, и э, я просто, я знаю, что я брошу, я не выдержу 21 день. Но когда я знаю, что у меня есть выбор, Программу минимум один абзац, ну я постараюсь напишу. Там еще видите есть контролер. Это важный момент. Перед контролером вы берете обязательства и штраф для того, чтобы у вас была мотивация. Вы контролеру отчитываетесь и если вы ничего, даже минимум не сделали, то вы назначаете какой-то штраф, который вы заплатите. Но этот штраф, может быть, начиная от денежной и заканчивая, но Ицхак рассказывал историю о том, что на тренинге одна женщина поставила себе в штраф помыть подъезд с первого по девятый этаж, полы в подъезде. Не очень приятное занятие, и это была очень сильная мотивация к тому, чтобы не отказаться, а выполнить то, что ты себе запланировал. Вот видите, еще важное использовать элемент игры, который будет вас мотивировать, помогать и играть всегда интереснее, чем просто занудно, методично что-то делать. И действительно, когда тебе нужно вот в привычку ввести, вот эта формула прекрасно работает. И я также пробовала эту же формулу использовать для достижения своей цели, особенно если цель долгосрочная, мне тоже это очень здорово помогает. Еще одна методика работы с целями называется звезда. Почему? Пятиконечная звезда, мы берем пять главных задач. Вот эта методика хорошо работает для планирования дня. Когда вы в своем еженедельнике или в блокноте, или в тетради рисуете пятиконечную звезду, на каждый лучик у вас есть какое-то главное дело, которое всего пять за день вам нужно сделать. Остальные дела, задачи, которые у вас еще остаются, то, что вам надо сделать, они выполняются в свободном режиме, они могут быть вписаны внутри звездочки, они могут быть вписаны вокруг звездочки. Кстати, эта же методика прекрасно работает с детьми, когда вы с ребенком проговариваете, но нам же тоже приходится приучать ребенка к дисциплине. И когда вы просто говорите, ребенку нужно сделать вот это и вот это, а потом это, дети могут не понимать, почему так. Но когда есть эта звездочка, это очень, во-первых, это визуально, это наглядно. И э, можно предлагать ребенку точно так же работать вот с этой звездочкой, какие-то пять дел, задач, которые нужно сделать ребенку, и отдать уже на творчество, что ребенок хочет поместить вовнутрь звездочки, к примеру но там могут быть какие-то приоритетные, важные, либо там могут быть дела, которые вас наполняют, если вы для себя это используете, а, или то, что вы хотите для себя сделать, а вокруг этой звездочки может быть то, что вы хотите для других сделать. И э, это тоже вот элемент визуальный, который помогает вам увидеть Uh, это тоже мотивация к тому, чтобы вы uh, справились и достигли то, что вы поставили перед собой задачу. Методика работы лес, мне она тоже очень нравится. Uh, эта методика хорошо работает с теми целями, которые делать не хочется, либо страшно. У Кови это лягушки называются. Uh, почему лес? Л ⁇ легко, Е e, ⁇ если бы, и С ⁇ это смогу. Пример вы видите на экране. Легко сделаю, отдохну в уютном кресле. Вот я легко сделаю. А если бы у меня был идеальный день, что бы я сделала? Да? И здесь может быть список, что бы вы сделали, если бы у вас был идеальный день. Либо если бы у меня были силы и энергии свернуть горы, то я бы вот это сделала. И третья колоночка, смогу и что мне сделать, чтобы достичь что-то, и вы пишете в эту колоночку. И э, если вы зависите от перепада настроения, то когда вы работаете, планируете для себя достижение целей вот в, в, с помощью этой методики, если сил нету, то вы берете колоночку, легко сделаю и делаете, а видите, это примерно то же самое, программа «Минимум», 100% и программа максимум. И а, тогда вы можете выбирать, если вы чувствуете, что вы сегодня бодры, здоровы, у вас хорошее настроение, либо вам просто удача сегодня улыбается, ага, то вы берете тогда колоночку, я смогу это сделать. Ставите себе отметочку, что у вас получилось. Еще одна методика работы с целями – планирование по ценностям. Помните, мы в начале э, вебинара говорили с вами о том, что э, ценности влияют на достижение наших целей. Э, вот эта методика заложена в колесо жизненного баланса, когда у вас есть основные сферы, которые соответствуют вашим ценностям, и дальше вы уже распределяете приоритеты, задачи, которые в соответствии с каждой сферой. Чем это хорошо? Когда у вас прописана для себя моя сфера, мои ценности в семье, я хочу вот это достичь, вот это и вот это. Там прописаны ваши цели. Мои цели для карьеры. Вот такие, такие, такие. Мои цели для здоровья, мои цели для творчества, мои цели для духовного роста, для самореализации, для моего профессионального роста. У вас же этих приоритетных направлений может быть столько, сколько вы чувствуете, что вам нужно. Они могут меняться. И когда вы по в каждое приоритетное направление написали хотя бы 2-3 цели, то вы тогда чувствуете, что у вас гармоничное развитие идет. Потому что если вы выбрали для себя, и у вас семья 25 пунктов, карьера 50 пунктов, здоровья, все два пункта написали, хотя бы вовремя утром подняться, а сил подняться нету, творчество уже все, свободное место закончилось, то начинаешь понимать, что-то со мной не так происходит. И а, я, например, когда пишу 100 мечт, следующим этапом переход к колесу жизненного баланса, а, мои направления сферы... Вот все мои 100 мечт я распределяю в колесо жизненного баланса. Я каждую сферу выбираю, уже потом их разгруппирую, и я вижу, где мое колесо начинает проваливаться. И тогда я думаю, так, стоп, а как это? Почему у меня вот здесь мало, а здесь так много? А что нужно переместить? А что нужно дописать, сбалансировать, добавить? И тогда мы видим комплексно перед собой. Вот это очень хорошо использовать, когда мы планируем на, Целый год, например. С другой стороны, когда на неделю вы строите себе планы, и когда в течение недели вы не забыли о том, что что-то вы делаете для семьи, что-то вы делаете для карьеры, что-то вы делаете для здоровья, для себя любимой то тогда в конце недели вы не чувствуете выгорания, когда у вас все силы ушли в какое-то одно направление, а остальные, они требуют внимания, там появляется неудовлетворенность, и вы в конце недели понимаете, что вы пахали, но что-то не так, чего-то не хватает. Вот на это обращать внимание, это очень здорово э, работает. Четкая структура – это э, стандартный еженедельник, э, планировщик, когда у вас есть список дел, задач, когда у вас есть четкое время, когда и что нужно сделать. Но я, например, люблю сюда еще добавлять ресурсы и ценности результата. Эта табличка очень похожа на вашу табличку с заданием из третьего, из прошлого вебинара, да, когда там у вас было... Четкая формулировка цели, до какого периода вам нужно ее достигнуть, сколько денег это стоит и ценность результата, правда? Кто делал задание, тот э, увидит аналогию в табличке. Но вот четкая структура, она хорошо работает в тот момент, когда вам нужно сфокусироваться на... Ну, чаще всего это на работе бывает, да, когда э, у тебя много дел, тебе нужно много всего успеть, а тут еще что-то личное может вплетаться. И вот когда это все прописано, это обычный стандартный еженедельник, но чуть-чуть расширенный, добавлены ресурсы, добавлена ценность результата, Потому что э, это дает и мотивацию, и когда вы прописываете ресурсы, у вас больше понимания, как будет достигаться э, или реализовываться та или иная задача, которую вы перед собой ставите. Для хаотиков есть прекрасное планирование дня, блочный день, от слова «блок». Весь день разбит на несколько блоков. Ну, здесь пример, как у меня это разбивается. Домашнее утро, когда вы знаете, что с 7 до 9 вы дома, вы собираетесь на работу, вы отправляете детей в школу, либо отправляете мужа на работу, это домашнее утро. И вот э, в последней колоночке список дел у вас здесь, вы пишете то, что в это время вы делаете, либо должны сделать. Рабочее утро с 9, но тоже... Градация, она условная, вы подстраиваете время под себя, это просто как пример, как это работает. Рабочее утро с 9 до 11, у кого-то там планерка, у кого-то зайти в банк по пути, ну, в зависимости от того, что вы делаете на вашей работе. День с 11 до 14, в это время я, например, там назначаю встречи, или там обед попадает, или еще что-то. Зенит дня с 14 до 16, вот смотрите, почему с 14 до 16 падает работоспособность. В это время лучше планировать какие-то спокойные, даже в рабочее время, спокойные дела, которые не требуют сильного выплеска энергии. То, что нужно энергозатратно, лучше ставить рабочее утро с 9 до 11, пока сил нет. Рабочий вечер, это могут быть еще какие-то встречи. Домашний вечер, когда вы приехали, все рабочие оставили на работе, приехали и занимаетесь домашними делами. Эта методика хорошо работает ну, для хаотиков, которым жестко поставить временные рамки трудно, а вот блок ага, уже легче, даже это ну, по-другому внутри ощущается. Ну, и это очень здорово работает э, у фрилансеров, у которых нет э, жесткого рабочего дня с 9 до 6, офис открылся, офис закрылся, а ты можешь работать в режиме 24 часа 7 дней в неделю, ну, и мамы тоже, 24 часа 7 дней в неделю, когда ты себе временами не принадлежишь, но разбивая день на блоки, мы в эти блоки ставим какие-то дела, задачи, которые мы выполняем, и это помогает нам организоваться, организовать свой день так, чтобы не забыть себя, мы помним о себе, чтобы не забыть нужные, важные Приоритеты мы тоже сюда ставим. Нужные, важные вещи, которые надо сделать. Рутина сюда попадает, да, для женщины, которая домом занимается, рутинная уборка, ее тоже никто не отменял, и она тоже в какие-то блоки вписывается и просто идет фоном, которые, те задачи, которые нужно сделать. 19.59, время пролетело, не знаю, для меня время пролетело незаметно, может быть, вы устали, потому что я говорю, говорю, говорю, говорю, информации много, как ваши ощущения? Живы? Ну, напишите что-нибудь, живы, еще есть сила улыбаться, вижу, вот у кого, кто у меня на экране есть, я вижу, что вы даже улыбаетесь. Угу, хорошо. Сегодня домашнее задание будет не сильно большое, будет файл с домашним заданием, там жизненный план на 12 месяцев, вы увидите табличку, описание к табличке есть, вы увидите. У кого есть хвосты по домашним заданиям, присылайте, я с удовольствием проверю, отвечу на вопросы. Напоминаю еще раз, если вы делаете «Застопорились», либо возникли какие-то сомнения, пишите, пишите на электронку, пишите в группу Viber, все, я уже вернулась с отдыха, я в рабочем режиме, сразу же готова ответить вообще не вопрос, потому что мне действительно очень хочется, пока мы с вами идем в режиме проекта, работаем, помочь вам максимально найти свои точки силы, которые помогут вам сделать вот те позитивные изменения в вашей жизни, надеюсь, за которыми вы пришли на этот курс. Хорошо. Ну, давайте хотя бы 5 минут, обратная связь. Что интересного узнали, что ценное для себя заберете, может быть, что-то, что вам, вау, понравилось и вдохновилось, а может быть, чего-то не хватило, вот не хватило вот этого, ну, у нас еще будет пятый вебинар, и мы можем это учесть. Наперед скажу, пятое занятие, это будет финансовый план, и на пятом занятии мы с вами сложим вместе то, что мы о финансах, о деньгах говорили, бюджет, финансовые цели, вот расчетные цифры – и планирование, и мы это сложим, ну, скажем так, в один документ, который называется финансовый план, тем более у нас это все намечено через две недели, наш финиш, как раз прекрасное время планировать следующий год, когда вы выполните домашнее задание сегодняшнее, которое вы получите, то вы уже почти будете готовы к финансовому плану немножко уделю внимание финансовым услугам, которыми можно пользоваться, и мы с вами уже выйдем на тот результат, когда у вас следующий год уже будет распланирован. Хорошо, я на этом заканчиваю. Хочу услышать ваши отзывы, ваши мнения, ваши результаты. Так, Екатерина пишет, простая мысль приспосабливать планирование. Правда она простая, как оказалось, правда? Вообще все на самом деле просто. Когда ты это знаешь, а когда ты это не знаешь, тебя это где-то может там раздражать, отнимать силы, отнимать энергию и так далее. Да, действительно, это круто работает. Я попробовала на себе, и я с удовольствием этим делюсь. Возможно, для кого-то это будет очень полезно. Угу. Я готова выключить свой микрофон и послушать вас. Да, есть смысл, девочки, включить микрофон и сказать несколько слов, нам было бы важно услышать вас. Ну, вызывать по списку, по алфавиту. А, у меня вопрос есть. Спасибо огромное, было очень интересно. Я вот все время мечтаю стать рационалом, вот, вот этим человеком, который берет один проект, ведет его до конца и потом начинает следующий проект. Но у меня почему-то так получается, вот сейчас был период два месяца пустоты, вообще никаких проектов, а сейчас 3-4 проекта, причем очень объемных, достаточно больших, энергозатратных, я просто вот, ну, не знаю, я не хочу ни один из них упустить, ну и понимаешь, что за все сразу хвататься тоже может не хватить ресурса. И как мне вот так вот отрегулировать, не знаю, то ли свой темперамент, то ли еще что-то, чтобы как-то более плавно распределить во времени эти приходы этих проектов? Так, звук включился. Ну, э, приходы проектов, э, ну, навряд ли вы либо отказываетесь, либо вы принимаете. А вот как распределить свои силы между проектами, вот это уже другой момент. И э, я тоже иногда сталкиваюсь с тем, что я хочу и вот это, и вот это мне интересно. Еще бы клонироваться сразу же, чтобы одновременно в нескольких местах быть. Это было бы вообще супер. И приходится между ними балансировать. А, когда у вас есть перед вами, Несколько проектов вы для себя можете выписать. Ваша ответственность на каких этапах, в, в какие временные рамки связана с реализацией проекта. Вы можете выписать список дел, задач, но ну, управление классическое управление проектами таблица ГАНТа тоже можете погуглить, посмотреть, найти это. И а, она, вот а, это проектный менеджмент, и она поможет а, сгруппировать это все, ну, плюс, если вы работаете с командой, потом еще раз пересмотрите вот методики планирования, и вы а, можете пересмотреть, как а, состыковать проекты между собой, так, чтобы рассчитать свои силы. Иногда приходится, ну, честно, от чего-то отказываться, потому что сил может не хватить. Но когда вы каждый из проектов прописали для себя, в идеале, да, пока вы заполните таблицу ГАНТа, вы уже увидите, у вас будет, будут они стыковаться или не будут стыковаться. Выкладывайте все на бумагу, отлично работает на стене. Вайтборд, либо пробковая доска, либо фасилитационная стена, это когда ткань натягивается и на нее развешиваются все скрам доска точно так же. Методик много. Нет смысла изобретать велосипед, пользуйтесь тем, что есть. И э, пересмотрите это все и проанализируйте. А дальше уже планируйте и все время соотносите свои задачи, временные рамки, ну, конечно же, ответственность в этих проектах э, и делегирование. Вот обязательно, кому можно поручить то-то и то-то, ну, плюс, если вы делегируете, обязательно обратная связь, контроль. Для того, чтобы, тем более, если ответственность на вас, как на руководителей проекта. Но это возможно. Да, это возможно, это то, что я могу контролировать, но я не могу контролировать вот приход проектов, я не могу понять, от чего это зависит. То есть это как-то не зависит от моего состояния. Я уже думала, что, может быть, когда я не в ресурсе, они просто не идут. Но на самом деле я в ресурсе, они все равно не идут. А потом, когда я непонятно в каком состоянии, уже ну, как бы отчаялась, что ну вот, окей, нет проектов. И тут вдруг раз-раз откуда-то, я не знаю, то ли это отпускание называется, то ли еще что-то. Ну, в общем, такое вот. А, знаете, мне кажется, здесь очень хорошо работает, да, отпускание здесь работает, а здесь еще про внутреннюю готовность как вы внутренне к этому готовы либо это еще может быть вот когда говорят желаете аккуратно желания сбываются на реализацию желания нужно время и мы не всегда можем повлиять на это время мы себе нажелали месяца 3 четыре назад а потом одновременно все навалилось да так бывает спасибо Кто-то хочет сказать несколько слов. Для нас очень важна ваша обратная связь. Ну, если все такие стеснительные, будем прощаться да, до 20 числа. Я вас всех благодарю. Еще раз всех с праздником. Отмечаете вы его или нет, но все равно это праздник женский, праздник света. И пусть у вас будет всегда светло на душе. Всего доброго, ждите, завтра пришлю домашнее задание. И еще, Танюша, мне очень понравились вот эти вот ваши различные блоки, может быть, мы их распечатаем и пришлем людям. А вы методики имеете в виду, методики, Элла? Да, да, методики, да. Хорошо, я пересохраню отдельно слайды, каждый и либо, либо просто можно в формате презентации переслать, и вы пересмотрите. Девочки, это. как вы скажете, как вам... Если есть да. необходимость, если вам это нужно, то да, конечно. Я Потому думаю, что... что лучше, наверное, в вордовском документе каждый слайд отдельно. каждого выберет себе который ту, тот проект, который... Слайды, Кать, слайды. Ну, собственно говоря, здесь же на слайде самоописание самой методики, которую вы потом переносите либо в свой блокнот-планер, либо еще там в тетрадь, либо в электронном виде вы себе эти таблицы делаете. Важна просто сама идея, потому что действительно сейчас эта методика может быть не нужна, она может вам не подходить, время меняется, меняются задачи, и потом заглядываешь туда и смотришь, потому потому что вот эти методики это не я придумала, то есть это не моя не моя авторская разработка. Я постоянно много лет уже занимаюсь этим, я мониторю, у кого что интересное появляется, и э, но часть я адаптирую под себя, потому что у меня мой ежедневник э, это не стандартный обычный, у меня под себя разработаны свои листы, которые отвечают моим задачам и которые это в большей степени даже не еженедельник планер это куучбук и он уже ну, более углубленный, потому что я много лет этим занимаюсь. И заодно скажу, ну, может быть, на правах рекламы, а кто-то, может быть, уже присутствовал. Четыре года подряд я провожу марафон планирования. Хотя вот сейчас вы получили часть оттуда. Это семь дней, семь заданий у меня в закрытой группе в Фейсбуке. В декабре традиционно собирается большая компания людей. Некоторые со мной уже по 3-4 года вместе это делают. Это бесплатное участие и прелесть в том, что э, нас много, мы делимся своими впечатлениями и э, важна атмосфера которая помогает заняться планированием, запланировать и потом, когда участники спустя какое-то время делятся, как у них получаются результаты, это нас вдохновляет еще больше. Поэтому, если хотите, на Фейсбуке добавляйтесь. Анонса пока нет, но э, с 16 декабря мы начнем, у нас будет неделя на это. Если хотите еще прокачать, еще сильнее, то, пожалуйста, можете добавляться. Но э, эту презентацию вот эти блоки я выберу ила, я сделаю, и вы сможете. Да, у вас это все собрано, лаконично, да. все вместе, замечательно. Да. Я много разговариваю, пишу я мало, а разговариваю я много. Все, Спасибо всем ваш... хорошего вечера. Всего Рада доброго, была увидеться да, со свидания. всеми. Всего доброго. Жду ваших домашних заданий. Да, всего доброго. До свидания.